Так, ну что, продолжим. А продолжим мы вот с чего. Карл Поппер, австрийский эркестанолог. Карл, Карл Поппер. А Известный в мире, ну вам известно еще имя э, э, Кун, книга «Структура научных революций». То есть, Кайл Поппер задался себе вопросом, как происходит рост научного знания. И я вам сейчас приведу схему, которую рекомендую перерисовать. Она упрощенная, но полезная. Ученый сталкивается с проблемой. выдвигает гипотезы или теории, э, как решить эту проблему. ТТ это tentative theory. Пробная теория. Дальше. Следующий шаг. Error elimination. То есть ошибки, ошибочные теории отбрасывают решает проблему, возникает новая проблемная ситуация и возникает другая проблема. И потом процесс повторяется. Вот эта схема роста научного знания, то есть как делается наука, она полностью соответствует тому, что мы делаем во время сессии краткосрочной стратегической терапии мы выясняем проблему мы выясняем предпринятые попытки решения проблемы мы блокируем дисфункциональные попытки решения проблемы и вводим альтернативу То, кодировка получается. в чем кодировка заключается это ну, этапы те же. теперь смотрите какие этапы вот так и делать Дальше. теперь смотрите карл поппер в своей работе знание и психофизиологическая проблема и вторая его работа тоже рекомендую почитать объективное знание он усовершенствует эволюционную теорию дарвина и разрабатывает эмержентную теорию эволюции он говорит каждое животное решает проблему. А меба решает проблему. Она сталкивается с какой-то ситуацией, она предпринимает какие-то действия, если ее действия ошибочные, она погибает. Если же ее действия привели к нужному результату и достигли определенной цели, возникает новая проблемная ситуация, которую она пытается разрешить. Все существующие в настоящее время амебы – это э, потомки успешных родителей. Точно так же, допустим, он там приводит такой э, пример в отношении рыбы в водоеме. Водоем э, начал пересыхать, э, пищи мало, дышать плохо. Рыба находит, ставит, находит новую цель. То есть она при помощи своих плавников перебирается в соседний водоем по суше, ну небольшое расстояние, там 2 метра, и выживает. Те, которые не поставили себе этой цели, не нашли этого эффективного способа решения, проблемы погибли. Через какое-то время эта рыба размножается в этом новом водоеме, и возникает следующая проблема, как не быть съеденным своими потоками. Точно так же и человек, я вам говорил, сталкивается с трудностью. Если он находит эффективное решение, он с ней справляется. Если он э, использует неэффективные способы, он создает проблему. Э, проблема... Э, в данном случае проблема не решается, а смещается, и если мы будем повторять те же самые неэффективные действия, проблема усугубляется. Понятно? Это понятно? Понятно. Ну а теперь перейдем непосредственно к краткосрочной стратегической терапии. формирование проблем и их устойчивое существование с позицией э, стратегического подхода. Э, значит смотрите значит, физиологический сдвиг в организме человека может произойти по любым причинам Меняется соотношение организма и среды, и первое, что реагирует, это реагирует наша вегетативная нервная система. Согласны? Если сделать небольшое отступление в клиническую психиатрию и формирование пограничных психических расстройств, то описаны следующие этапы формирования пограничных психических расстройств. Первый этап. Этап сомато-вегетативных жалоб или нарушений. Второй этап сенсомоторных нарушений. То есть изменяется восприятие к обычным стимулам. Раздражительность появляется, спыльчивость, цвет раздражает, звук раздражает, там, постельное белье раздражает, жена раздражает, дети раздражают, начальник на работе раздражает. Сенсомоторные. Следующий этап – этап аффективных нарушений. Это с позиции, я вам расскажу, сейчас, клинической психиатрии. Этап аффективных нарушений. То есть появляется тревога, беспокойство, гнев и э, э, другие аффекты. И если ситуация не разрешается, наступает следующий идиаторный этап, который в клинической психиатрии описывают так, это формирование невроза и выделяют три типа внутриличностных конфликтов и в соответствии с этими внутриличностными конфликтами формируется или невростения, или истерия, или невроз навязчивого состояния. Но это в отечественной психиатрии выделяли, а сейчас это рубрика F4, невротические, связанные со стрессами и самодовольные расстройства. Дальше, если учил, то есть э, до идиаторного этапа вот эти первые три, это все невротические реакции, они обратимы. При, э, значит, э, э, не, э, идиаторный этап фор, э, э, знаменует собой формирование невротического состояния или невроза определение невроза такое это непродуктивно разрешаемое личностью противоречия между нею и значимыми для нее сторонами действительности когда цели не достигаются планы не осуществляются растет аффективное напряжение которое приводит к срыву нервной деятельности и этот срыв проявляется вот этими симптомами невротического уровня. Это отечественный, то есть российский, советский э, э, психолог, психотерапевт динамического направления. У него даже есть своя э, э, психотерапия, которая называется патогенетическая терапия. Вам известны такие фамилии, как э, такая фамилия, как Карвасарский. Слышали, да? Это его последователь. Он усовершенствовал этот... Э, подход Месещева, и сейчас эта э, терапия называется личностная реконструктивная терапия. Так, так вот, Месещев говорил так, что такое невроз? Триада. Личность, ситуация, конфликт и симптомы невротического уровня. Понятно? Если же ситуация не разрешается, если человек не находит выхода, если он. Э, не получает адекватной помощи. Следующий этап – невротическая депрессия. И через этап невротической депрессии идет невротическое развитие личности. Невротическое развитие личности. Я выделяю три основных типа невротического развития личности. Это по астеническому типу или еще называют ипохондрическое развитие, по эксплозивному типу, то есть формирование этих возбудимых типов краевых психопатий или расстройств личности, и по истерическому типу. С формированием краевой формы психопатии. С одной стороны, расстройство личности ⁇ это врожденная аномалия характера, или психопатия ⁇ это врожденная нормальная аномалия характера. С другой стороны, есть понятие нажитый психопатии или расстройство личности вследствие невротического развития. А если какие-то факторы действовали, психотравматизация мелкая на этапе детства и подросткового возраста, то там идет патохарактерологическое развитие. То есть, характерологические сдвиги происходят не в результате э, невроза, и невротического состояния, невротического развития, а вследствие вот такой э, стресс планктона, постоянной хронической травматизации. Можно да. просто это по советской психиатрии? Да, по советской психиатрии. Ну, а теперь с позиции э, краткосрочной стратегической терапии, схемы опера э, Значит, э, итак, любое изменение ситуации, вызыва, внутренней или внешней, э, вызывает физиологические сдвиги. Ну, стресс-реакция, неспецифический ответ организма. Причем, э, стресс Ганселье, он э, Говорил о физиологическом стрессе, потом стали выделять эмоциональный стресс и еще какой-то вид стресса, по-моему оперативный стресс, Ну, я точно не помню уже, вылетел из головы. Итак, сформируется проблема или нет, зависит от того, что человек будет осознанно или неосознанно предпринимать. Предпринятые попытки решения. Итак, у меня заколотилось сердце, я стал прислушиваться, и оно начинает колотиться сильнее. Это меня начинает пугать, появляется беспокойство, я пытаюсь успокоиться взять себя в руки, а тревога нарастает. Вплоть до, памяти, до паники. Попытка контроля физиологических реакций приводит Прямо противоположному результату. Пытаясь контролировать то, что должно происходить непроизвольно, автоматически, мы нарушаем функционирование. Джорджа Нардоне приводит метафору. Сороконожка, метафора сороконожки. Как-то Муравей встретил сороконожку и говорит, госпожа сороконожка, как это так? У вас 40 ног, и вы всеми ими одновременно умеете так элегантно ходить. Как это у вас получается? Сороконожка задумалась и не смогла сдвинуться с места. Многие фобические пациенты попадают в ситуацию сороконожки. Попытка контроля приводит к э, утрате э, контроля и ухудшению состояния, формированию проблемы. Дальше. Если у меня возникло чувство тревоги или паническая атака, Возникла у меня в какой-то ситуации, что делает фобический пациент? Он избегает пугающих ситуаций. Мне стало плохо в лифте, я перестал ездить плохо в лифте. Мне стало плохо в транспорте, я хожу пешком. Ну и так далее. Мне стало плохо на улице, я э, сижу дома. И мне кажется, что это очень эффективно. Правильно? Я избежал пугающей ситуации, я спасен. Но каждый раз, избегая пугающей ситуации, я убеждаю себя, что я сам справиться не могу. То есть я беспомощен, я не способен. А это чувство беспомощности усиливает мою тревожность и провоцирует очередные панические атаки. Почему? Тревога растет, физиологические сдвиги, вегетативные э, изменения, попытка контроля и вперед. Но я же не могу все время избегать, мне же нужно сталкиваться, мне же нужно идти на работу, мне же нужно ходить в магазин и так далее, ездить в транспорте. И я тогда прошу кого-то, что давай посопроводи меня, а вдруг мне станет плохо. Когда кто-то рядом, я чувствую себя более спокойно и уверенно, Помощь. Но на другом уровне общения идет послание, на одном уровне. Я с тобой рядом, поскольку ты для меня дорог. На другом уровне, я с тобой рядом, поскольку ты не способен справиться. Ты без помощи. В результате э, о помощи, э, помощь со стороны других людей, подпитывает мою тревожность и усугубляет мою проблему. Так вот, коллеги, при э, панических атаках достаточно... Попытки контроля и избегания фобических ситуаций. Для того, чтобы панические атаки возобновлялись вновь и вновь и вновь и вновь. И если же присоединяется попытка избегания, мы говорим агорофобия с паническим расстройством. А, а горофобия может и возникнуть и без панических атак. Да? Но здесь что? У меня возникают просто тревожные опасения или сомнения. И я начинаю избегать каких-то ситуаций. Дальше. То есть это вот э, предпринятые попытки решения при э, агорофобии и при, паническом, при панических атаках. Кстати, панические атаки в течение жизни переживали хотя бы раз в 20% населения. Они, они могут быть самостоятельным расстройством. А могут входить в структуру других э, тревожно-фобических э, расстройств. Допустим, социальные фобии, монофобии, агарофобии. То есть, сначала избегание, а потом присоединяются попытки э, контроля и запроса помощи. Другое еще э, запишите... Э, такую предпринятую попытку решения это э, прислушивание к себе в поиске симптомов неопределенного или определенного заболевания где-то что-то кольнуло я начинаю прислушиваться но не с целью контроля а с целью поиска почему? а потому что по телевизору услышал, что вот есть такие, такие то заболевания. Родственник у меня умер от инфаркта или инсульта или от рака. Сейчас очень много информации, средств массовой информации. Можно войти в интернет, можно попытаться развеять свои сомнения и так далее. Итак, у меня кольнуло, я начинаю прислушиваться, начинаю искать симптомы, а еще ущерб. Если мы сейчас прислушиваемся, мы можем услышать, как бьется наше сердце, как работает наш кишечник, как рука чувствует тепло, там, где она прикасается к горизонтальной плоскости парты и так далее. Так? То есть начинаем слышать. Начинаем слышать, а у меня, а вдруг у меня там то-то, то-то. Дальше, чтобы развеять свои опасения, сомнения, что я делаю? Я обращаюсь за помощью, за диагностическими исследованием. Значит, обращение за диагностическими исследованием, поиск успокоительных заверений. Но это же нормально, да, у меня что-то забеспокоило, я пришел на прием к врачу, а врач ищет структурное изменение в организме. Есть болезни или нет? Слушает, щупает, стукает, направляет в лабораторию, направляет на инструментальные методы диагностики, и в конце концов, говорит, вы здоровы, у вас все хорошо. Нечего. Не не Я не не не не не не выхожу, не не это меня успокаивает на время, а потом возникает, а вдруг, опять что-то кольнуло, что-то аппаратик какой-то старенький был, доктор как-то мало внимания уделил, еще что-то, и так далее. Да, даже давление не понесло, это что такое, да, вот. Лучше я с района поеду в областной центр. Диагностический центр надо съездить. Там, говорят, есть компьютерная томограмма. Сделали компьютерную томограмму, все нормально. Но он думает, ну кто его знает. А вот мы МРТ, а еще есть МРТ. И так начинает ходить по врачам, начинает их раздражать. Дальше, даже когда он уже добрался в РНПЦ, и даже когда уже академики собрались и у него э, ничего не нашли и написали авторитетное заключение, скрепили печатями, он выходит из этого центра консультативного и думает, а вдруг у меня болезнь неизвестная науки? То есть до бесконечности. А почему? Потому что кто ходит к врачам? Больные люди. И каждый мой подход в полиции, каждый подход за диагностическим исследованием убеждает меня в том, что я болен. Даже если врачи говорят, что все нормально. Дальше. Поиск информации в интернете. Я ищу информацию развеять свои сомнения. И в результате я нахожу там такое, что еще больше меня пугает. Почему? Потому что эта информация падает на взребленную почву моей тревожности и подпитывает все мои размышления. И опять прислушиваюсь к симптомов, ищу информацию в интернете, хожу за диагностическими исследованиями, разговоры о проблеме, еще одна попытка, разговоры о проблеме, я постоянно об этом говорю. Точно со мной все нормально? Точно у меня? Ну вот убеди меня, ну поговори мне. Успокоительное заверение убеждает меня в том, что я сам справиться не могу и подпитываю то есть вот эти попытки решения, поиск симптома, поиск заверений, обращение за диагностическими исследованиями, значит, поиск информации в интернете, это характерно для ипохондрического расстройства. Если это страх или убежденность в неопределенном заболевании, мы говорим, это ипохондрическое расстройство, ипохондрия. Если же это страх конкретного заболевания или убежденность в наличии конкретного заболевания, то мы говорим о патофобии. Ну, чаще всего это страх инфаркта, страх инсульта и так далее. И причем при ипохондрии мы тоже, страх может достигать уровня паники, у них тоже есть панические атаки. И тогда, когда нам приходит ипохондрик, значит, нам нужен на осуществлять вмешательство по протоколу вмешательства при панических атаках и при походе. Так, ну смотрите, мы постепенно перешли еще к одной вещи. Мы подошли к патологическому сомнению. Вот уже патологическое сомнение есть у Ипоходрика. Ой, а вдруг, а если как я могу быть уверен, есть у меня эта болезнь, нет у меня. И чтобы разверить свои сомнения, он предпринимает все эти действия. А есть люди, у которых тревожное опасение, сомнения возникает по различным поводам. Ну, например, ребенок должен прийти со школы в определенное время, его нет, и мамочка начинает беспокоиться. Ой, а вдруг он под машину попал? Ой, а вдруг хулиганы? И она начинает накручивать себя, и уже потом видит, уже 15 минут прошло, она звонит, сотовый не отвечает, отключен по каким-то причинам. И она начинает уже обзванивать знакомых, друзей, больницы, морги. И тут через полчаса является ее э, прекрасный ребенок, и она начинает на него орать, где ты был, и еще что? Или, допустим, помните, у Чехова есть как один... Чиновник случайно в театре чихнул на Лысину Генера. А потом так встревожился, так беспокоился, обращался к нему с извинениями. Тот, да, да все нормально, а у того опять сомнения, может я не так сказал, надо вот еще. Он пришел к нему домой, он там, там начал извиняться. Тот его выгнал, уже разозленный. И этот бедный чиновник приходит домой, и вечером от своих тревожных сомнений скончался. Понятно, да? Итак, мы говорим, да, тревожно-мнительный человек. Студент перед экзаменом выучил экзамен, повторил несколько раз, рассказал друзьям, они уже тоже выучили, остается день до экзамена. И он начинает думать, а вдруг, а если? А если я не сдам? А вдруг преподаватель мне, вот он как-то плохо ко мне носится, задаст какой-то вопрос или еще что-то. Начинает себя накручивать, тревога растет, проблема не решается. В результате ночь не спит, и на экзамене у него все вылетает. Срабатывает как самосбывающийся правильный. Или врач ждет, завтра приезжает комиссия проверка. А вдруг, а если, и пошло лицо. Или грядет сокращение. А вдруг, а если, и так далее. Значит, здесь какие предприняты? И мы говорим, у человека тревожно-мнительный характер. Он с детства такой. Это у него что? Анонкасное расстройство личности. Ну, правильно? Или тревожное расстройство личности. И если ММПИ дать, Люшера, еще там какие-то тесты, да, покажет. Что достигает уровня психопатии, расстройств личности. И она мне соберем, и выясним, что ты мама и бабушка, что же ж такие? Это ж наследственность. Ну что вы возьмете? У евреев есть такая пословица, их ихмитмайнеши, я и мой характер. Вернее, я и мой ботинок. И здесь я и мой характер. А проблема решается достаточно быстро и просто. Даже если она существовала там десятки лет. С рождения она существовала. Значит, здесь основные две предпринятые попытки решения проблемы. Первое. Человек ищет ответ на изначально неразрешимый вопрос. Поиск ответов на неразрешимый вопрос. Философия этих вопросов, а вдруг и а если, как я могу быть уверен или уверена, они так и называются неразрешимые вопросы. Какой бы ответ вы ни дали, ответ породит очередной вопрос. Мы живем с женой, столько лет, любим друг друга, счастливы, э, думает молодой судья, э, вот, когда бреется, собирается на работу. Но как я могу быть уверен, что это счастье продлится до глубокой старости? А вдруг она вниз? И он как, дум, тогда говорит себе, да нет, чего? Я? Мы вот столько прожили, и я ее люблю, и она меня любит, и у нас будет хорошо. Проходит какое-то время, опять сомнения. А вдруг? Он опять пытается себя успокоить. И тут червячок сомнения возникает такой. Да, но то, что мы э, столько прожили, это же не гарантия того, что и в будущем она не будет мне изменять. Может быть потому, что не было искушения? А если будут искушения? И для, того, и, тревога, и для того, чтобы справиться с этой тревогой, он разрабатывает план. Он, э, э, значит, э, э, придумывает искушения. Он молодой судья с высшим образованием, она, это на месте. У нее свой бизнес вместе с подругой. И он каждый день присылает ей на работу по розе. С запиской, с любовью, анонимной. Каждый день на протяжении недели. Представьте себе молодую женщину вместе с подругой. Появляется какой-то неизвестный анонимный ухажер и присылает розу. Приятно с одной стороны, да. А с другой, кто его знает? нахерно это мне нужно. А что там это? Да? С третьей стороны, любопытно, кто это такой? Еще чего-то. В результате у жены появляется тревога, напряжение. Она подруге говорит, если вдруг придет муж, скажем, что это тебе, если он спросит. А кому роза? Скажем, тебе. Проходит неделя. И через неделю прекращаются эти подарки цветов. Это план голубой. Он выждал несколько дней присылает 17 Вот таких вот. Записка с любовью анонимно и назначение даты и времени свидания. Итак, ехать или не ехать? Жена говорит, нафиг не надо, а вдруг муж узнает. А с другой стороны подруги любопытно, она говорит, так что-то такого. Давай поедем, посмотрим хоть кто это. Вот. В результате они договариваются. Подруга говорит, боишься одна, поехали вместе. Ну ладно, вместе, значит вместе. И в назначенный день, в назначенное время, они едут на место свидания в центр города возле фонтана. Подруга останавливает машину, говорит, давай я тут паркуюсь, ты иди, я тебя сейчас догоню. Вот. И вот эта молодая жена идет на место свидания идет медленно, напряжена и ждет, что сейчас ее догонит подруга. А муж просто так сидит. Что видит муж? Муж видит, что, э, значит, идет жена на свидание, возбуждена. Он сидит, ждет. Вот в таком сексуальном плане возбуждена. Он видит, что она вся такая вот прямо, вот, вот, вот в предвкушении встречи. Да. Сидел, сидел, сидел, не выдержал, выскочил и э, начал ее. Ах ты такая, тысякая, начинает ее обзывать. Та, бешила, не знает, что сказать, краснеет, бледнеет. Он ее дает ей пощечину в порыве э, гнева. Вот она э, подскользнула, упала, головой об получает черепно-мозговую травму и ее доставляют в, э, в реанимацию тут до него нет тут до него доходит что оказывает что блин я натворил он идет к ней кается извиняется прости меня дорогая просит прощения на коленях она говорит ты знаешь что я не думала что ты такой сумасшедший я с тобой жить не буду я развожусь недопустимо ты меня ударил мне больше этого не надо. и он выходит от жены дает депрессивную реакцию идет к себе на работу и сбрасывается с четвертого этажа из офиса здания где он работал на его счастье или несчастье мимо проезжала автомобиль который вез, перевозит людей стендом грузовой автомобиль он падает скатывается вниз ломает себе ногу из переломанной ногой в гипсе его родственники доставляют на прием к психотерапевту. Вот. И он говорит, доктор, я такой неудачник, что даже я не сумел покончить жизнь самоубийством. И дальше он рассказывает эту историю. И потом задает доктору вопрос. Доктор, ну все же логично. А доктор говорит, да, логика железная, предпосылка неверная, вы искали ответ на неразрешимый вопрос. То есть вот это первая попытка, ищу ответ на неразрешимый вопрос. То же самое разреш, неразрешимый вопрос, это э, я психически здоров или психически боль. То есть я должен дать четкое определение, что такое психика, потом дать определение, что такое здоровье, а потом я должен четко понять. Меня не интересует МКБ-10, она меняется, то так, то так. Одни диагнозы вносятся, другие выносятся. А не... Как на самом деле? Если человек начнет на эту тему размышлять, а он попадет в ту же самую ловушку. Он создаст тот же самый лабиринт, будет бродить, проблема не решается, тревога растет, плотно паники. А когда человек раскручивает этот умственный маховик, он допускает следующую ошибку, следующая предпринятая попытка решения. Не думать. Выбросить из головы. Но это тоже умственная ловушка. Думать о том, чтобы не думать, это думать. Понятно? То есть при патологическом сомнении или при анонкасном характере, как угодно назовите. Джорджи Нардон называет это патологическое сомнение, чистая умственная проблема, тут даже разговаривать нечего. При это А? ОКР, преимущественно в обсессивной форме, это тоже. Будет. Да? Это ну не обязательно. Можно, Там можно, может можно, быть просто, просто какая-нибудь мысль зону, крутится. Как спит, спит, спит, спит, спит. Да, например. Не обязательно размышления. Могут быть при УГ, могут быть просто навязчивые. А почему выбросить из головы? Это тоже когнитивная ошибка. Почему выбросить из головы? Хорошо, мы пациенту предлагаем такой эксперимент. Я вам сейчас дам задание, мысленный эксперимент. Вы попробуйте его выполнить добросовестно. Так? Не думайте о розовом слоне. А, вот поэтому. Да. Ну да, представил сразу. Все. Не думайте о розовом слоне. Да? Думать о том, чтобы не думать, это думать. И стоит заблокировать эти две попытки решения проблемы, человек, который страдал э, тревожными опасениями, э, навязчивыми размышлениями, был мнительным, за, три, за э, шесть недель избавляется от данной проблемы. А нам вчера говорили, что навязчивая мысль, это так тяжело. Это неизлечимо и еще чего-то. Поэтому <свят> нужно подумать, или действительно проблема такая неразрешимая, или те способы, которые мы используем, они неэффективны. То есть наша теория, наш ключ не подходит к данному замку. Ну а дальше смотрите, чтобы избавиться от тревожных сомнений. А вот скажите, да. У очень много таких просто пациентов, да. которые, если им говорить, что это болото, оно засасывает, не думайте об этом. Если это есть... неправильно. Вот как, Нет. как правильно? Нет. Мы пока, я вам пока в общем хочу представить предпринятые попытки решения при ну, большинстве пограничных психических расстройств и показать, что они дисфункциональны. И показать, что цель моя, показать, что э, вот с этой перспективы посмотреть Не с точки зрения психики, а с точки зрения проблемы, которые решает живой организм. Или проблему, которые решает человек. Он думает, что это хорошо, эффективно. В каком-то случае, он так, надо взять себя в руки и успокоиться. Но когда он воспроизводит это он получает противоположное То, что раньше в какой-то ситуации помогло, это не значит, что это поможет потом в других ситуациях. Понятно, да? То есть я пока пытаюсь вам вот показать палитру всех пограничных расстройств с, с точки зрения, с перспективы стратегического потока. А потом мы поговорим, я вам продемонстрирую примеры. Значит, э, ну, предположим, человек вот, да, сомневается, а вдруг, а если, да, а закрыл ли я газ, а выключил ли я свет, так, да, ой, а вдруг я не сдам экзамен, и тогда что мне советуют? Ты давай пятак под пятку, идешь на экзамен и получаешь отлично, например. Спортсмены, смотрите, как они перед выступления настраиваются. У каждого есть какой-то такой ритуал. <звы> То есть ритуал. Начинается. Для того, чтобы справиться с сомнением, для того, чтобы справиться с тревожностью, я разрабатываю ритуал. Но ритуалы имеют Ритуал эффективный способ справиться с стрелкой. А поскольку он эффективен, значит, мне трудно от него отказаться. И через какое-то время ритуалы расширяются, и вся моя жизнь превращается в ритуалы. Мы говорим обсессивно-компульсивное расстройство, преимущественно навязчивое действие. Да? Вот. Какие ритуалы бывают? Мы анализируем ритуалы. Это умственный ритуал. Или это поведенческий ритуал. Первая дифференциация. Дальше. Я участвую в ритуале а, сам или привлекаю других. Есть же люди, э, говорят, так, иди-ка ты, вот, проверь. Или подойди-ка там, э, проверь, выключен ли свет или не выключен. То есть, обычно дети, они привлекают родителей к участию в этом ритуале. Ритуалы бывают достаточно сложные. Дальше нам нужно определить, это ритуал защищающий, то есть направленный в прошлое. Ну, допустим, я дотронулся до грязи, и мне надо 20 раз помыть руки, поскольку я к чему-то там прикоснулся к Защищающий ритуал. Или это ритуалы, направленные в будущее. К ним относятся предупреждающий ритуал, предупреждающий неблагоприятное развитие событий, нанесение вреда мне или близким. Чтобы, допустим, не обворывали, значит, я должен э, определенным образом несколько раз проверить, закрытая ли дверь, подергать ее там и так далее. Или это способствующий ритуал, способствует благоприятному наступлению событий. Ну, например, мы сейчас тут начнем, э, э, потанцуем, потанцуем, а выйдем и уже... Э, на улице тепло или пойдет дождь ритуал для вызывания дождя дальше ритуалы бывают рациональные и бывают магические вот последний вариант это вариант магического ритуала и нам еще нужно узнать ритуал поддается подсчету то есть это цифровой ритуал или это ритуал который не поддается подсчету, основан на ощущениях. То есть человек, допустим, мне кажется, что у меня вот майка, и там маленькие пылинки, и они повреждают мою кожу. Значит, я должен 20 раз потрях трясти майку, чтобы успокоиться и все было хорошо. Да? Это цифровое ритуал. Или я трясу, пока не почувствую, что о, все. Успокоился. Это аналоговый, основанный на ощущениях. Так. Дальше. То есть мы с вами, смотрите, рассмотрели практически все тревожно-фобические расстройства. Ну, при социальной э, э, фобии э, человек избегает социальных ситуаций. Так? Вот. Э, пытаться э, скрыться, пытаться контролировать свои физиологические реакции. То есть, те же самые попытки решения. При монофобии, то же самое, избегание и контроль. Но, в принципе, мы рассмотрели тревожно-фобические расстройства. А теперь представьте себе, я вот предпринимаю все это. А, еще, еще. Фармакологическое лечение. Я прихожу к врачу, мне назначают успокоительные препараты. И мне становится лучше. Значит, я пришел к врачу, меня признали больным. Правильно? Доктор, какой у меня диагноз? Доктор, то у вас паническое расстройство. Как будто бы пациент не знал, что у него возникают приступы страха, потерять контроль в каких-то конкретных ситуациях или не, не конкретно. Ну, ему назвали диагноз. Или положили его в отделение неврозов. Признали больным. А раз я болен, лечите. Болезнь это то, что случается с человеком. Это структурное изменение, приводящие к нарушению функциональности. А не то, что человек создает сам. С позиции стратегического подхода вот все эти расстройства, а назовем их лучше проблемы, человек создает сам. А раз он сам создает, он сам может справиться. Дисфункциональные попытки мы должны заблокировать. И в результате проблема рушится. Можно ввести альтернативу, помочь ему. Так, ну и, значит, если я пытаюсь справиться своими навязчивостями, со своей тревогой, фобиями какими-то, паниками, а у меня ничего не получается. Да? Бьюсь головой об стену, ничего не получается. Тогда что я делаю? А нахрена мне биться головой об стену, когда все без толку? И я сдаю позиции перед ситуацией. Складываю ручки. Отказываюсь от активной деятельности борьбы. Да? Каждый раз, обращаясь к специалисту за помощью, а может я занимаюсь у какого-то специалиста и уже не первый год хожу добросовестно, плачу деньги, а толку никакого нет. В результате что? Я даю депрессивную реакцию. И при депрессиях три попытки решения проблемы. При депрессиях это э, отказ, записывайте, при депрессиях отказ. А дальше что я говорю? Я не виноват. Это меня, блин, жена довела. Это на работе вот начальник меня гнобит. Почему я в депрессии? Ну, потому что вот так вот. Это родители виноваты. Это характер у меня такой. Ну, вот, я поэтому такой не неприспособленный не могу. Так? Это а, воспитание. Деревянные игрушки, прибитые к полу. Это наследственность. Это биохимия мозга. Вы знаете, вот когда меняется вот погода, вот сейчас осень, я вот в депрессии. Я вхожу в депрессию, еще чего Но депрессия с позиции стратегического подхода, это всегда реакция. Это отказ. Дальше, я занимаю позицию жертвы, позиция жертвы, и передоверяю другим делаю то, что я должен делать сам. Стоит заблокировать эти три дисфункциональные попытки решения проблемы и в более чем 80% случаев депрессия уходят. Даже эндогенная. Почему? Потому что при э -э -э психогенной депрессии ситуация предъявляет чрезмерное требования и человек не находит продуктивных выходов. Да? И поэтому отказывается. А при эндогенной депрессии у человека снижается жизненный тонус. Я вам рекомендую психиатрам почитать книгу, это последняя книга, автор Нуллер, последняя книга автора, он всю жизнь занимался аффективными психозами, это российский психиатр, называется «Структура психических расстройств». Лучше лучшего описания того что происходит при депрессии я нигде не читал так вот при депрессии снижается жизненный тонус при эндогенной депрессии а проявляется это сил нет да? все я буксую один нуля приводит такой пример что человек сам ученый физик он образно говорил это как будто бы в сети падает напряжение и все приборы начинают работать на сниженных оборотах но это еще не депрессия это снижение жизненного тонуса и поэтому человеку повседневные дела становятся в тягости. для человека обычного должна быть чрезмерная ситуация чтобы он сдал позицию, а при этом при эндогенной депрессии снизился жизненный тонус а повседневные дела что нужно делать? Мне ж нужно идти на работу. И вот этот ученый пишет, если это в эти дни, у меня нет никакой работы, а он читает лекции в университете, то проходит, говорит, несколько дней, неделя, дней 10, и мой жизненный тонус восстанавливается. Но я не боюсь со своей лекции. Если же мне нужно идти и читать лекцию, я утром встаю, у меня вот тут Чувство душевной боли и тоски. Почему? Нульнер пишет. Аффект гипотемии и аффект тревоги дает аффект тоски. А дальше все те же механизмы. Отказ, позиция жертвы. И поэтому сами пациенты депрессии, они активные а, пропагандисты психофармакотерапии. Почему? Это же у меня биохимия мозга, я здесь не знаю причем. А дальше э, фармак, э, назначают фармакологическое лечение депрессии. Сколько антидепрессанты нужно принимать? Не, не, не менее не полугода, а может и больше. Пробуют уменьшать, становится хуже и так далее. Через три года после регулярного приема антидепрессантов у человека развивается гипомания или мания. Как побочные действия. Вот этих антидепрессантов длительный прием антидепрессантов в 80 процентов случаев это исследование американского психиатра янга и тогда что говорят психиатры а мы ж думали у него депрессия а у него же биполярная расстройство. мы же неправильно лечили поэтому давай будем еще дальше Ну это вот в отношении депрессии. А, значит, э, я вам рассказал э, обсессивно-компульсивное расстройство, предпринятые попытки решения, э, когда оно э, основано на тревоге, но есть еще и компульсивное поведение, основанное на удовольствии. К нему относятся все зависимости. Основано на удовольствии. А когда мы испытываем больше удовольствия? Когда мы с объектом нашей любви трёмся друг, э, э, с другом, бок о бок, на протяжении 24 часов в сутки, или когда мы на расстоянии? Когда более сильная страсть? Когда на расстоянии? Теперь смотрите, что делает человек, у которого есть та или другая зависимость, он пытается воздерживать. А когда он на расстоянии с объектом привязанности, тем больше он контролирует и он утрачивает контроль. И тогда что мы можем предписать? Допустим, при игромании. Конечно. Играть каждый день, идти и ставить минимальную ставку. Допустим, в игровые авто. И через две недели он приходит те деньги которые он выигрывает он должен не ставить откладывать ну а проиграл значит проиграл те деньги которые он выиграл он должен потратить на себя любимого для получения удовольствия или же на своих близких или сберечь принесете в следующий раз мы вам скажем подумаем что с ними сделать он приходит через две недели да, ходит, играет, но ему уже не так интересно. Мы еще его на две недели отправляем, а потом еще на две недели. В отличие от других расстройств, вот в отношении Игромана, вот этот период разблокирования проблемы, он должен быть достаточно продолжительным. В результате он начинает испытывать негативные эмоции. А потом мы ему говорим, ну ладно, давай ты идешь и решаешь, или ты ставишь ставку, или не ставишь, уходишь. Но деньги, которые ты должен был поставить, ты сберегаешь. У игромана, у него игра превращается в удовольствие, которое замечает все другие удовольствия. Вообще у любого зависимого человека происходит сдвиг мотива на цель. Если вначале он пил для того, чтобы решать какие-то проблемы психологического плана, ну, проблема застенчивости. Выпил, все, герой. Продолжительности полового акта выпил, половой акт увеличивается по продолжительности. Но когда он начинает э, употреблять алкоголь с этой целью, через какое-то время формируется зависимость. Через 5, через 10 лет. Сериация. Или он стресс снимает при помощи алкоголя. И через какое-то время, да, Средство достижения цели превращается в цель. То есть сдвиг, происходит сдвиг мотива на цель. Если раньше он пил, чтобы решать проблемы, сейчас он создает проблемы для того, чтобы жить. Ищет ситуацию. Если раньше он играл, чтобы решать какие-то проблемы, сейчас он без игры не может. Он организует свою жизнь вокруг игры. И стоит дать парадоксальное предписание. От игромании можно достаточно быстро избавиться. При нарушениях пищевого поведения. Вот. Девушка нервной анорексии, при нервной анорексии, что за личность перед нами? Она учится хорошо, она перфекционистка, она стремится к идеалу, она, значит но в эмоциональном плане она чувствительна и руками. И она способна к контролю. И она начинает контролировать свою диету, и потом не может... этот настолько успешный контроль, который вызывает самую настоящую анестезию. Это анестезия от ее эмоциональной хрупкости. Она одевает по образному выражению Джорджа Нардона. Средневековые доспехи, которые ее защищают от всех невзгод. Поэтому смотрите, даже когда на передачах показывают, они сидят непробиваемые. Да? Но за этим хрупкая эмоциональная личностная организация. И анорексия, эти доспехи, это эмоциональная анестезия, это защита, это эмоциональная хрупкость. Поэтому трудно эту защиту пробить, и э, значит, э, она защищается от любой положительной эмоции, а не только от э, еды, от любой положительной эмоции. Так называемая аксинентная форма анорексии, а еще Джорджия Нардоне выделяет жертвенную, ну, то, что чаще нам знакомо, как э, девушка, которая при помощи своего э, симптома решает проблемы в семье козел отпущения или герой семьи стоит только дать ей провести реструктурирование и дать и похвалить ее за то, и дать ей предписание что она должна продолжать жертвовать собой для того чтобы всем было хорошо Достаточно быстро проблема жертвенной анорексии разблокируется. Буквально там 2-3 встречи. Бывают смешанные случаи, когда жертвенная и обсиненная анорексия у одной конкретной пациентки. В книге Нордона в Плену Юты очень подробно расписаны эти стратегии. Кто ее приобретет, изучит, сможет работать с расстройствами пищевой лицо. При булимии при там основная попытка, то есть человек, там несколько вариантов булимии, за недостатка времени я рассказывать не буду, но один из вариантов, человек контролирует желание есть и утрачивает контроль, объедается, а когда объедается, вызывает рот, да? То есть такая динамика. И он борется с эпизодами переедания. А мы должны реструктурировать, что именно эпизод, период голодания готовит эпизод переедания. Чем больше она голодает, тем больше она готовит эпизод переедания. Ей нужно бояться голодания, а не переедания. И э, если мы правильно проведем это реструктурирование, э, девушка начинает, э, допустим, нормально есть, и у нее нет эпизодов переедания, потому что то, что она считала раньше вредным и э, то, чем себя ограничивала потом этим переедалом, сейчас она будет свой рацион питания а Джорджия Нардона выделяет еще один вид нарушений пищевого поведения которого нет в международной классификации психических расстройств произвольно вызванная работа или Вомитинг. о чем идет речь мы знаем что некоторые пациентки а значит, вызывают рвоту, чтобы худеть. То есть, анорексическую ориентацию имеют. А некоторые вызывают работу, чтобы есть и не толстеть. Булимическая ориентация. Через, через какое-то время регулярного вызывания рвоты. Вызывание рвоты превращается в удовольствие, от которого невозможно отказаться. И они едят, чтобы вызвать рвоту. Рвота превращается в, свое, в своего рода извращение в еде. То есть, с чего начинается? Представьте себе девушку, которая начинает мечтать, что вот она вечером, ночью, когда все лягут спать, она предварительно закупленные продукты, да, она сходит в магазин, она купит необходимые продукты, Вечером она устроит себе вот этот эпизод переедания, будет есть, есть, есть, наполнять себя, а потом, когда уже не может чувствовать себя переполненной, она пойдет в туалет и вызовет работу и испытает удовольствие. И в такой приятной, мягкой неге будет засыпать. На что это похоже? Это цель. А? Цель. Это похоже на секс. На встречу с тайным любовником, который всегда под рукой, который э, никогда не откажет, который не обидит и который приятен и так далее. Понятно? И через какое-то время вызыва, вот это объедание и вызывание с целью вызывания работы превращается в удовольствие, которое замещает все другие удовольствия, в том числе и сексуальное удовольствие. И девушка может по 5, по 7 раз в день организовать ворги еды. Такой вопрос. Интересно, как они к ранному сексу относятся? А? Не знаю. Нас это не интересует. Нас интересует. Ну что, делаем перерыв? Давайте мы сделаем небольшой перерыв э, на полчаса. А потом я вам расскажу о э, стадиях э, краткосрочной стратегической терапии. До 12 часов, потом делаем перерыв большой. Хорошо? Пять минут.